Какое разрешение? Вы э, в город выехали, знаете ли про режим санитария? И что, знаю. Какое разрешение? Справка с работы. По зданию пока у нас не ведут меня слышно, вы не боитесь Я боюсь, но меня вынуждает платить по партижам, обеспечить мою семью, дочь, жену и моих пожилых родителей. в порядке вас, есть, касается, да? Я не пойду никуда, я никуда не пойду. Я в данный момент работаю и иногда мне необходимо по работе выходить из дома. В то же время я живу с пенси пенсионеркой 65+. Сама изоляция возможна только на даче, а не в Москве. 26 марта по скажут, в, лет в режиме и не дом. Все помощь им будут работники. Нет, бабушка может поехать на дачу? А я представила всю иметь информацию по вашему вопросу. Защите, пожалуйста, я сейчас могу вам помочь. Вы не ответили на мой вопрос.